Гражданские инициативы объединяются. Что вчера произошел? А, да, вчера произошел круглый стол. На нем достигли какого-то компромисса и консенсуса. Все гражданские активисты. И, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, какие планы? И как вы будете работать с, уже сообща с этими инициативами? Федор Венеславский. Ну, день добрый. Вчера в произошло очень такое, можно сказать, знаменательное событие в жизни общественности города Харькова, Харьковской области, тех общественности той, которая активно занимается иллюстрационными процедурами. Как мы знаем, фактически после революции достоинства в Харькове на том тренде, который существовал, было создано несколько общественных организаций которые занимаются иллюстрацией органов государственной власти. И э, те общественные организации, которые в этом процессе наиболее активно преуспели, вчера на круглом столе приняли решение скоординировать в дальнейшем свои усилия, для того, чтобы власть понимала, в Украине и в городе Харькове, в частности, в общественных организациях нет разобщенности. Мы будем действовать совместно и координировать свои усилия, в сфере очищения власти от тех должностных лиц которые не должны занимать те должности на которых они находятся формы сотрудничества формы координации будут выработаны представителями основных общественных организаций которые в этом на этом поле действуют в ближайшее время и я думаю что это станет первым таким значительным шагом на пути реального достижения тех целей которые ставят перед собой общественность по поводу отстранения должностей разных людей которые недостойны занимать данные должности поэтому круглый стол состоявшийся вчера он показал что есть первое желание совместно действовать второе есть есть усилия и желание продолжать эту деятельность чтобы она не Затухло, как обычно бывает, после патриотических подъемов следуют спады. У нас, к счастью, это не происходит. И те общественные организации, которые в данном случае представлены и те, которые не представлены на данном брифинге, они демонстрируют своими реальными действиями желание, усилие продолжать эту очень важную составляющую деятельности в обновлении нашего государства. Но я понимаю, что это кропотливая и монотонная работа для того, чтобы очистить ряды власти от тех коррупционных составляющих, поэтому Дмитрий Марцонь продолжит. Да, добрый день. Действительно, я хотел бы согласиться с тем, что произошло поистине историческое событие вчера. Впервые, на мой взгляд, и настолько, насколько я отслеживаю ситуацию по Украине, произошла консолидация на уровне области, всех иллюстрационных сил, основных, из, которыми, которые занимаются этой проблематикой, они, мы между собой нашли компромисс, нашли консенсус, определили те э, порядки, на, на которых мы будем объединяться и совместно действовать. Это, на мой взгляд, огромный колоссальный шаг вперед. Почему? Потому что каждый сидящий сидящих здесь на, э, нас совершал уже в своей общественной деятельности много действий направленных на то, чтобы закон об очищении власти, на то, чтобы чиновники, которые подлежат этому закону, да и не только, потому что мы, я лично не считаю закон идеальным, я считаю, что он подлежит доработке, мы действия совершали. Но наш оппонент, наш противник в виде той системы, в виде того режима, который во многом на самом деле сохранился, это лично моя субъективная точка зрения, я так считаю, он очень сильный. И он точно так же пытается э, либо объективно, либо субъективно влиять на процессы разобщения и деморализации гражданского общества. То, есть то что мы видим на примере Харьковского э, общественного совета при обл. администрации, конечно, не добавляет плюсов в общественную деятельность, и наоборот, на мой взгляд, ее позорит и дискредитирует, э, уничтожая веру граждан, в то, что гражданское общество может на что-то влиять. Мы, мы должны понимать реальность, что гражданам очень важно иметь веру в то, что их действия достигнут результата. И я думаю, что вчерашнее наше собрание, вчерашнее наше показание того, что у нас могут быть разные позиции по некоторым вопросам, но тем не менее мы все свои амбиции можем собрать в кулак и осознать что если единым фронтом не выступить против этой ситуации сегодня мы не сможем победить если даже на уровне Киева мы видим сегодня прецеденты когда административный суд просто в наглую запрещает осуществлять процедуру иллюстрации своими решениями и своими определениями но это там и там благодаря киевской общественности хотя бы это видно здесь же по Харькову мы знаем огромное количество прецедентов когда люди продолжают работать вообще на своих, на своих должностях, просто под брендом, выгонывающего повестки и так далее, и фактически саботируя все, что только можно. То же самое касается и судей, которые номинально, как оказалось, уже большинство прошло иллюстрационные проверки, общество об этом не знает вообще. Поэтому только совместными, только консолидированными усилиями, я уверен, мы сможем сдвинуть этот пласт. Зачем нам нужен общественный совет? На мой взгляд, это будет А, орган, который юридически сможет закрепить консолидацию между нашими силами, между теми лицами, которые болеют этим вопросом, которые действительно хотят приложить свой вклад к дальнейшему его построению, и, безусловно, сможет дать довольно серьезную площадку для дискуссий, для мыслей и для выведения в свет всех этих фактов, как это происходит на территории города Киева. Это довольно эффективная площадка, когда все эти персонажи, которые идут в наш самый гуманный в мире суд, получают там индульгенцию, хотя бы придаются свету и гражданскому мнению. Это тоже уже на самом деле немало. Если мы этого достигнем, я уверен, это будет одна из первых побед. Поэтому движемся в этом направлении. Я надеюсь, что мы с этого пути не свернем. Уверен, что все, кто здесь сидит, разделяет эту точку зрения. Я это вчера слышал. Поэтому наша ответственность довести это до своего конца и победить. Лично в этом конкретном направлении обязательно. Я так понимаю, что очень быстро к хорошему привыкают. Да? Система, Люди системы привыкли к тому, что это их парафия да, и пускать гражданских активистов а, никто не собирается. Да? То есть насколько вы считаете, хватит ли сил, потенциала и резерва у гражданских активистов? Нина. Я скажу, что Конгресс Украинской интеллигенции, который создал в прошлом году Громадский иллюстрационный комитет, мы занимались как раз общественными организациями еще с 95-го года. Понимаете, в тот час, когда менялись влади, когда все менялось, але мы остались, мы выжили только потому, что мы мали такой великий стрижень патриотичный, что мы должны что-то делать для народа. И главное, что мы делали, это об'єднувати людей, об'єднувати суспільство. бо Вся власть, вы знаете, она работает для того, чтобы разъединить, чтобы легше легче управлять. Мы объединили общество. И когда мы услышали те, що что сейчас объединяются все громадские организации звичайно, ми прийшли мы пришли в первую ну, очередь, потому что это нужно делать. Настав час перед нами выборов. Если мы проиграем сейчас, если мы сейчас не объединяемся, во время начала, создавший этот иллюстрационный комитет, громаду иллюстрационную, когда мы будем знать, кто я кто, потому что эти люди будут теж идти до власти, будут пхатися, вишковывать, так как они завжди делают, ну, робити при этом все, гроші деньги, вкладывать все, чтобы только не допустить патріотичних людей, громадян, которые можуть что-то сделать для общества, то, конечно, мы проиграем. А когда мы будем объединены, от звичайно, вчера было очень приятно видеть большую велику количество громадських организаций, которые хотят работать. Мы не должны это втрачати. це наболіло, потому что это якби есть у нас таке коло, міцне, которое мы разорвать никому не будем. Одно смешное уточнение с приводу нашего вчерашнего круглого стола и решения, которые было принято. Справа в тому, что вчера на круглом столе те громадские организации, которые занимаются процедурами громадської иллюстрации, пришли до выставку и фактично все сказали, что те усилия, которые живут, принимают громадськість, недостаточно того, чтобы тех негідників, которые перебувають на владі, все-таки из этой власти усунуть и И именно поэтому вчера одно из очень важных принятого решения, про яке я начал говорить Дмитро, о я хочу доповнити, про создание при Харьковском областном управлении юстиции Громадской Ради, которая будет координувати деятельность в сфере государственной илюстрации, в закону про законов о Тобто громадські То есть, мають организации, которые имеют конкретную информацию, про конкретных посадовців, которые проводят громадские иллюстрационные процедуры, но которые не доходят до каких-то логических завершений, то есть в форме освободления с посады, тут должна быть как раз государственная иллюстрационная процедура, выполнена законом про очищение влады, а єдиним органом, который за законом про очищение влады на сегодняшний день имеет право координувати и деятельность, и заниматься безпосередньо процессами усунення от Виконання посадових обов'язків звільнення тих посадовців, які не пройшли люстрацію, це є Міністерство юстиції. Відповідно, Харківське обласне управління юстиції буде на території Харкова, Харківської області, тим державним органом, рішення якого вже будуть обов'язкові, і які доведуть... Рішення громадськості до логічного кінця, шляхом звільнення з посади. І вчора якраз була ініціатива реалізована щодо утворення при Харківському обласному управлінні юстиції громадської ради відповідно до чинного законодавства. І тут є представники, якраз тих ініціатив... представники ініціативної групи, яка буде займатися реалізацією цієї вчорашньої ініціативи. Віктор Смарадинський, жюрі Харківської общественної іллюстраційної палати. Добре день, дякую за увагу. Как а? Дякую за... а, да, я просто пришло. хотела вы продолжить, все... хватит ли юридических э, рычагов э, у гражданского общества воздействовать на этих чиновников? Mm -hmm. То есть, э, Как таким образом вы будете э, осуществлять этот контроль и усунувшись по Ну, Мы предполагаем действовать в нескольких направлениях. И одно из этих направлений это то, что было, как уже сейчас говорит господин Венеславский Федор. То, что, да. да то, что он, то, о чем он говорил, что по инициативе общественных организаций, которые уже каким-либо образом в большей или меньшей степени принимали участие в, процедурах, в общественных иллюстрационных процедурах, была создана инициативная группа, в которую вошли представители разных там, профессий. Но могу сказать, что значительную часть этой инициативной группы составляют юристы, адвокаты. И наша задача формализовать наши взаимоотношения с органами государственной власти, которые сами по себе, в соответствии с законодательством, в соответствии с Конституцией, в соответствии с законом Украины о государственной службе, должны быть заинтересованы в очищении, в собственном очищении, в очищении публичной власти, и в государственной власти, и в публичном смысле в органов органах местного самоуправления. И в связи с этим наша задача это формализовать таким образом, установить какие-то правила игры, ближайшие понятные, законные, соответствующие Конституции, не противоречащие законодательству Украины и предложить эти правила игры э, главному управлению э, юстиции в Харьковской области, в частности председателю управления юстиции в управления юстиции, с тем, чтобы объединить наши усилия. Эти, наша задача – сформулировать требования к власти, наша задача – разработать положение о э, общественном совете в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины номер 969, в котором предусмотрено создание соответствующих общественных советов. Я не сомневаюсь, что такой общественный совет будет создан, я не сомневаюсь, что нас поддержат, я не сомневаюсь в этом не потому, что это нам надо, я не сомневаюсь, потому что, прежде всего, это нужно власти, прежде всего, это нужно подразделение Министерства юстиции, задачей которых и обязанностью которых является проведение соответствующих иллюстрационных процедур в соответствии с законом. Да, я, ну, я полностью согласен с тем, что было сказано. Я хотел бы добавить, на мой взгляд, важные те рычаги, которыми мы будем действовать. На самом деле у нас есть сейчас практически все рычаги, которые нам нужны. Вчера на нашем круглом столе были присутствовал депутат Верховного Совета Михаил Кобцев, Александр Хирш, депутат народный, тоже харьковчанин, однозначно заявили и также многие другие о полной поддержке, в частности, возможных законодательных инициатив в этом году. То есть то, что мы будем вырабатывать, это однозначно не будет теряться, не будет где-то исчезать. Мы имеем реальное право, законодательные инициативы, выходить вплоть до трибуны Верховного Совета и выдвигать свои предложения по изменению законов. Для меня очень важно, чтобы мы дали общественности сигнал, что наше собрание не будет выстрелом в воздух. То есть мы координируем свои усилия, и номинально об этом заявляют, и Генеральная прокуратура о поддержке всех общественных инициатив. Они говорят, давайте, мы готовы слушать, мы готовы действовать. Высшая квалифткомиссия судей точно так же готовы эти все действия рассматривать и ими заниматься. Поэтому я убежден в том, что у нас есть определенные рычаги, которые мы должны действовать и доказывать общественности свою результативность. Это самое основное. То, что касается, рассчитываем ли мы на поддержку со стороны чиновников в плане создания общественного совета. Я думаю, что вряд ли. Я, например, не сильно рассчитываю на поддержку. Я даже думаю о возможной оппозиции с их стороны. Поэтому мы те, кто вчера взяли на себя ответственность, должны понимать, что это наша личная тропа, которую мы должны пройти и создать достойный этот совет и не превратить его в тот балаган, который сейчас происходит в Совете при областной администрации. Мы должны обеспечить его нормальную работу, здравое функционирование и результативность. Тем самым повысим надежду общества на это объединение. Дмитрий Горшковепов, у меня к вам уточнение. Вы э, не в теории, а на практике знаете, как работают э, законодательные законы, в принципе. И, вы знаете, вот мне хотелось бы, чтобы вы сравнили. Вы видели начало пути Харьковской общественной иллюстрационной палаты. И вот сейчас, то есть, это набирает обороты или а, все-таки не совсем? Спасибо за вопрос. Но я хочу обратить внимание, что действительно ну Харьковская общественная иллюстрационная палата, как и иные общественные организации, взявшие на себя инициативу по внедрению и воплощению в жизнь на местах со стороны общественности закона об очищении власти, ввели и проводят последовательно свою работу. Харьковская общественно-иллюстрационная палата провела ряд иллюстрационных процедур и их еще проводит. И, естественно, результатом этих средств и усилий общественных организаций и гражданских инициатив стало вчерашний, стал вчерашний круглый стол и подписание меморандума то есть это логический результат нашей деятельности о координации наших усилий. То, что они необходимы и нужны, хотя бы говорит тот факт о том, что несмотря на все процедуры, несмотря на все как бы уже осведомленности тех же чиновников, что их может ожидать и что их ждет, мы, как знаем в том же Харькове, в Харьковской области вчера имели случаи совершение правонарушения, оценку которым даст суд, но тем не менее задержан ряд чиновников на получение взятки как со стороны Люботина, Люботина, мэра и депутатского корпуса, так и со стороны работника налоговых органов города Харькова. То есть это говорит о чем? О том, что мы наша инициатива нужна, мы внедрять ее будем, останавливаться. Мы не собираемся. Единственное, что хочу обратить внимание и сказать о том, что все-таки как бы... Мы должны особо уделять внимание на то, что не получилось так, как получилось в первых дней, когда некоторые с горяча начали внедрять, реализовывать закон об очищении власти. Не, должно, не должна люстрироваться должность, не должен работать все-таки принцип персональной виновности. Должен люстрироваться и подлежать очищению тот чиновник, тот человек, который ее занимает. Иначе, ну, действительно, вчера стоял тоже вопрос на круглом столе, ну давайте мы 30 тысяч руководящих уберем, уволим, и что дальше? Кто займет, кто придет на их места? Все-таки мы руководствуемся, ну, по крайней мере, девиз и принцип работы Харьковской общественной иллюстрационной палаты, насколько вы знаете, был принцип 3П, патриотизм, профессионализм, порядочность. От этого принципа мы отходить не должны, повторюсь, люстрации и очищению должна все-таки, главенствующий должен был принцип, это персональной виновности, а не сама должность. То, что принято решение на вчерашнем круглом столе о создании, уже создана инициативная группа по созданию общественного, совета, общественного иллюстрационного совета при областном управлении юстиции, мы обрадуем, поставим в известность. И мы, я считаю, действительно, как вы сказали мои коллеги, имеем все рычаги. Влияние, возможности заставить считаться действующую нынешнюю власть с нашей гражданской инициативой, с теми усилиями, которые мы прилагаем. Это не говорит о том, что мы завтра поставим на площади гильотинку и начнем голову рубить. Нет. Может быть и не мешало. Может быть в какой-то степени, но думать чиновников и ложиться спать в смысле о том, правильно я сегодня провел день, и с утра он пойдет на работу с мыслями, правильно он проведет рабочий день, мы это заставим сделать. И возможности у нас, у гражданского общества эти есть. Ну, то есть корректировать поведение чиновников, Естественно. это Ваша цель. Но с другой стороны, система сейчас, она просто-напросто пронизана схемами. И, допустим, взяли мэра Люботина и сотрудника налоговой, Сейчас эти дела э, имеют возможность кануть в леду, ну или люди попросту имеют возможность отпуститься Как вы будете за этим наблюдать? Что, что будете делать? Одним самим фактом того, что мы уже сегодня об этом говорим на данной конференции, это говорит о том, что данную ситуацию мы будем опубличивать. В любом случае она будет находиться под нашим принципам, пристальным вниманием, пристальным вниманием как участвующих общественных организаций по иллюстрации, так и Харьковской общественной иллюстрационной палаты, так и, и того совета, который, как правильно сказал Виктор Семенович Мородинский, уверен, будет создан общественный совет. Просто-напросто мы вынудим власть, отчитываться перед нами о результатах рассмотрения. О... В том наказании, которое понесли виновные, либо же недопущению, как тоже вот заметил Дмитрий, парадоксальный вопиющий случай того, что судебная система, которая в как бы прошла уже процедуру, как выясняется, иллюстрации, начинает выдавать индульгиционные какие-то листы, индульгенции, запрещая процедуру проведения иллюстрации в отношении конкретных чиновников, которые прямо и непосредственно попадают под закон об очищении власти. Этого не должно быть, мы должны об этом говорить, если мы этого делать не будем, то будет происходить то, что вы говорите. Это будет камнуть в лету, это будет решаться известными нам методами вопросами, кулуарно, где-то тихо, в конвертиках. И все, это все инициативы сойдут на нет, мы вернемся к тому, что было, только еще, я вам скажу, будет гораздо хуже. Я еще один, я хотел да. только добавить, что помимо всего этого, о чем было сказано вчера, было принято решение взвалить на себя, мы приняли решение взять на себя очень важный ответственный груз, связанный с подготовкой проекта изменений в закон об очищении власти потому что это действительно необходимо. Известно, в каких условиях этот закон э, принимался, каким он стал и каким он мог бы быть. Известно заключение Венецианской комиссии, известны некоторые практика европейского суда по правам человека в связи с этим. И мы решили как-то совместно, совместными юридическими усилиями, усилиями представители гражданского общества, подготовить изменения и предложить их на рассмотрение тем депутатам, которые также в этом заинтересованы. И надо сказать, что мы вчера нашли поддержку со стороны тех представителей депутатского корпуса Украины, о которых уже сегодня. Кто повторяет. будет проводить камень Верховной радио тех изменений, которые вы готовите? Это думаю. <связавший> вчера на круглом столе присутствовал Михаил <связавший> Поддержку заявил Александр Кирш, несколько иных народных депутатов, которые представляют, скажем так, демократическую, э, крыло, проевропейское демократическое крыло Харьковского депутатского корпуса. Поэтому они изъявили готовность, проанализировав наш законопроект, который мы предложим, внести его на рассмотрение парламента. И отвечая на ваш вопрос по поводу того, каким образом мы будем добиваться, чтобы дела возбужденные, уголовное производство возбужденные не закрывались за деньги, не решались, это как раз и есть продолжение ответа, есть ответ на первый наш вопрос, о том, что мы как раз приняли решение координировать усилия всех иллюстрационных общественных организаций для того, чтобы... Не упускать из поля деятельности общественности ни одного случая, когда чиновник, который дискредитировал себя своими действиями и решениями, будет продолжать работать, либо сможет откупиться, решить, порешать дела, как говорят, и остаться на своей должности. Это и есть цель нашего координа... нашей координации деятельности всех общественных организаций. У вас есть или будет какая-то общая база данных, согласно которой вы будете отслеживать таких персонажей, Вчера, как, как механически это будет происходить? Вчера на круглом столе как раз прозвучало предложение, что все общественные организации, занимающиеся процедурами общественной иллюстрации, должны создать единую базу данных о всех чиновниках, которые не прошли, либо прошли процедуру общественной иллюстрации. Причем эта база данных... Должна включать в себя не только Харьковский регион, но фактически всю Украину. То есть нужно координировать свои усилия с общественными иллюстрационными организациями, процедурами во всей, во всей Украине. Потому что очень много, к сожалению, случаев, когда чиновник, уволенный в одной области, вдруг всплывает на такой же должности или может быть даже на высшей должности в другой области. Этого допускать тоже нельзя, и, конечно, нужна вот такая база. Но конкретный механизм реализации координации будет выработан в ближайшее время, когда мы уже в качестве рабочей группы сядем, обсудим и примем какие-то решения по тому, как координироваться и как не допускать таких случаев, о которых мы сейчас говорим. Да, я, я не в плане уточнения, а в плане добавления. Пользуясь случаем, да, я хотел бы обратиться к тем людям, которые сегодня нас могут слышать, чтобы мы для себя всех поняли, Они говорят, ворон, ворону, глаз не выпьет. Вот это, в частности, о чиновниках. Если кто-то рассчитывает на то, что мы одни справимся со всем, и этот пласт двинем без поддержки общества, то они глубоко ошибаются. Я думаю, каждый из нас должен понять, в наших руках есть возможность. Это удочка. Если мы хотим на нее поймать рыбу, значит мы должны все вместе объединяться, приобщаться, говорить и находить какие-либо точки взаимодействия. Но это должно быть все. Поэтому я ä, призываю всех тех, кто не просто хочет ä, ходить, пинать власть или отсутствие иллюстрации и так далее, а что-то сделать в плане ее ощущения, приобщаться. А то, что касается информации, однозначно. На нас вчера на круглом столе были ребята из... Ä, такой более прогрессивной среды, связанной с новыми технологиями в области социальности и так далее, мы все владеем. Сейчас легче в этом плане обмениваться информацией. Я уверен, что мы должны создать такую единую базу, куда бы люди могли давать нам информацию, потому что у нас не хватает глаз, ушей и рук. У всех, даже тех, кто пришел, у нас пришло там порядка 60-70 человек активистов. Мы не можем охватить весь Харьков и тем более районы, увидеть каждого чиновника, который залез под ковер и прячется от закона иллюстрации. Поэтому нам нужна информация, чтобы люди, граждане, которые сталкиваются с этим беспределом на местах, давали нам эту информацию и мы на нее могли реагировать. Сами мы это все сделать не сможем. Поэтому, я думаю, скоординируемся, создадим эту базу, и будем просить харьковчан в эту базу давать информацию, на которую мы будем уже работать. Знаете, до нас, чему мы створили ілюстраційний комитет при конгрессе интеллигенции? До нас только было свернение про эти порушения чиновниками своих людских правил живых. І тому ми, ну, ми вимушені були прийти до того, що треба щось робити, яким чином допомагати людям. Дуже багато звернень, дуже багато звернень хочу сказати від е, учбових закладів, від вищих, від про керівництво вишів шкіл. Нам треба звернути увагу на те. Что сейчас происходит на этом полі? поле. Вы знаете, вчера, сегодня у нас, кстати, есть выборы ректора Политехнического университета. И перед этим все видели в Фейсбуке про то, что який там сепаратист, их доцент. Як він показує про те, як він любить Путіна. І все побачите, зайдете сторінки. Ви розумієте, людина працює у вищій. Тепер перше. Друге. Вчителька 136 школи директор 21 23-го. 23 Білгороді они поехали и святкували там якесь свято с георгіївськими ленточками. Та, будь ласка, хай це їхні буде, але вони не повинні виховувати нам дітей. Я не чаю, они вот такі діти українці, а з них робити якихось то не... турків невідомих. Розумієте, нам треба звернути увагу якраз на оце поле про наше майбутнє. Мы будем, звичайно, чиновників э, люструвати, будем слідкувати за ними, але оце освітянську ниву. Яку ще никто не перегорав, вы понимаете, все остались те старые, которые были. Вот, нам треба что-то Починати треба с этого, з учителя, который робить майбутнє. Ну, чиновника змінили і все, але учитель, который имеет такий вплив великий викладач і особливо, я вам скажу, дуже багато знаний від студентів, викладачів ХПИ нашего, ой, не ХАИ авіаційного і університету Каразіна. Там найбільш сепаратистських настроїв серед викладачів от найбільше. Щось треба робити. Будемо робити. Як ви пам'ятаєте, 22 професори написали нам до Конгресу інтелігенції 8 років тому листа про зловживання ректора, який і нині є, Бакіру. Ми тоді розбиралися, створили державну комісію. Ми були, комісія була створена при голові Держадміністрації, на той час був Аваков, і ця комісія прийшла до висновку, щоб зняти Бакірова за ті зловживання, які він робив. Але ж тоді не зняли, через два місяці Бакірову дали орден. Южный монархист. Инфрацию и так зараз Наибольший портретистский настрої как якраз в национальном университете. Ось чому справа. Ми Мы, своє мы Ми тисячу будущее. Мы тысячу комиссий можем создать але мы не можем охопити это поле освітянське. Нам за це треба братися, за те, де найбільше є впливу на людей. Я думаю, вы определите направления, по которым будут работать активисты. У нас есть еще один вопрос. Да. Понимаете ли вы необходимость на сегодняшний день создания постоянно действующего штаба общественных организаций, которые занимаются регистрацией? Хотя бы в части необходимости первого, чтобы, скорее всего, люди не только видели в Фейсбуке некую переписку, базы данных. Они должны дойти и увидеть, кто занимается, почувствовать, что реально занимаются. Второе, наверное, для того, чтобы, ну, первое, наверное, на самом деле, чтобы была системная работы постоянно. И третье, для того, чтобы там начались какие-то образовательные процессы, потому что не совсем все на сегодняшний день до конца понимают процессы общественной иллюстрации. Я уже не говорю о государстве. Я, я, я немного... Подытожу, да. То есть, понятно, что гражданские инициативы, они разные. И собрание гражданских активистов достаточно сложно. Поэтому, сумеете ли вы систематизировать? Вот, если можно, кратенько, и мы будем потихоньку завершать. Это как раз одна из тем нашего вчерашнего круглого стола, которая касалась координации усилий всех общественных регистрационных палат, комитетов и так далее. То есть, мы вчера приняли Стратегическое решение содействовать, сотрудничать, координировать свои усилия. Форму сотрудничества, создание какого-то постоянного действия постоянно действующего организационного органа будет рассмотрено в ближайшее время на рабочем совещании представителей этих общественных иллюстрационных организаций. И как раз с целью координации и доведения до логического конца и будет создан. Общественный совет в Прихарковской областной государственной администрации. И, пользуясь, кстати, возможностью, то, что говорила Нина Ивановна, является свидетельством, что поле для иллюстрационных процедур настолько широкое и всеобъемлющее, что любая информация, любая помощь любых гражданских активистов в этой сфере будет нам всегда только уместно, и никто не будет отвергнут своих инициативах. Поэтому мы обращаемся ко всем. Приходите, присоединяйтесь. И общем усиленный, как сказал Дмитрий, мы действительно сможем показать результат нашей деятельности. Да, я буквально одну секунду добавлю. Однозначно мы все поддерживаем формирование штаба. Я вам могу сказать, что когда идея родилась, объединение всех иллюстрационных сил, и я ее озвучил, иллюстрационная палата, мы обсуждали, огромное количество было скептицизма в этом вопросе. Мало кто верил, что мы сможем это провести. Я общался со многими людьми, которые говорили, «Да ну, у вас там ничего не выйдет, будет так же, как и в ХОДА, будет вся истерия, там драки, бои и так далее. Конструктива не будет». Мы поверили в свои силы, мы собрались и мы продемонстрировали консолидацию, мы продемонстрировали то, что это делать можно. Поэтому я уверен, что мы сделаем это еще раз. И мы сформируем такой штаб, мы пригласим туда всех, и мы будем в этом штабе однозначно системно и постоянно работать. И вас туда тоже приглашаю. Я бы хотела еще наголосить ось на чому. Всех, кто нас чують и видит, захай звернуть внимание на те, что от у вас есть кому сказать про то, что происходит у нас в городе и области. Про адреси, куди можно направляти все листи, все ваши, Я розумію, что это не звернення, а это крики про допомогу. Вы будете звертатися до нас. Жоден ваш, жоден ваш запит не залишиться таким, что не будет розглянутий. Мы будемо с вами співпрацювати. У нас будет не просто, я кажу, засилати в один кінець. Це будуть. Листи в два кінці, ми обов'язково тримайте відповідь, ми з вами будемо співпрацювати. Але я би хотіла сказати: пишіть. Все, что происходит, все, что в освіті, в медицине, в судах, люди почему-то про це мовчать. Мы же не можем оглянути все, заглянуть в все шпарини области, где что происходит. Очень просим, есть такой орган, он орган, створений при управлении юстицией. У нас сейчас идея, как бы его организация, но то, что он есть, что у нас уже есть, тому пожариться, Це главное, і что нам нам и вам и нам цель допоможет. А допомагать будем и вы и все будем мы все разум. Ну, я думаю, что это все будет эффективно, потому что работаете вы на единую цель и разговариваете на одном языке. Поэтому удачи.